Всем привет! Отец двоих детей Филипп Киркоров ничего не жалеет для своих наследников Мартина и Аллы Виктории. Поэтому неудивительно, что день рождения дочери он праздновал поистине королевским размахом. Именинница блистала в костюме Диснеевской Круэллы. Среди гостей были самые яркие звезды шоу-бизнеса и столичного бомонда. Ксения Собчак, певица Зара, Григорий Лепс, Аня Лорак с дочкой, шоумен Михаил Галустян. Вел мероприятие большой друг Киркорова Дава Манукян. А самым дорогим гостем для именинницы стал Даня Милохин, которого Алла Виктория просто обожает. Тиктокер с плюшевыми ушками зайчика не разочаровал. Он подарил подарок и исполнил для девочки несколько композиций. Не ударил грязь лицом и отец Филипп Киркоров. Он сначала выступил с проникновенной речью. Как вчера, помню, стою 10 лет назад на сцене и объявляю, у меня родилась дочь. А потом специально для нее спел свою новую песню «Раненый», которую широкая публика услышит в очередной серии фильма «Елки». Ролики с праздника уже активно гуляют по сети, вызвав целую лавину возмущений со стороны зрителей, которые считают недостойным выставлять на показ свое богатство и хвастены перед теми, кто никогда подобного не сможет себе позволить и критики оказались неправы, когда решили, что Киркоров только кормил всех черной икрой, ложками назло тем, кто эту икру видел только по телевизору. На самом деле вечеринка хоть и была посвящена наследнице Киркорова, но имела и другую возвышенную цель. Во время мероприятия прошел благотворительный сбор денег в фонд Константина Хабинского. Созданная и опекаемая актером организация помогает молодым людям с онкологией головного и спинного мозга. Всего за вечер было собрано 3 миллиона 400 тысяч рублей. Все эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей, написал Киркоров в своем институте. 3 миллиона 450 тысяч сегодня отправляются. Сегодня фонд помню, что